Юлия, я из города Сочи. Я хожу по помальгаут на йогу. Я люблю это место, потому что меня здесь я получаю положительные эмоции и по-настоящему отдыхаю. Я советую приходить в помальгаут, потому что это место для получения релакса.